Какая замечательная погода, брата! Друзья, правда хорошая погода? Да, погода замечательная Сабы кто сходить в поход? Да, где наши детишки? Алло, вы где? А -у -у. Дети, вы где? Карамелька, компот, кожик, вы где? надо костер развести и все дела. Вы пока погуляйте, а мы с папой все это делаем.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 машину. Быстро к врачу. Да, быстренько все к врачу. Да, мама. Дайте-ка мне ему сладкий, иди ко мне Он съел мухаммур. Мухомор? А зачем его давали мухаммур? Нас не было рядом, к сожалению. А он был голодный и, и все в рот таскал. Зачем ты ел мухаммур? Его же нельзя кусать. Ты дорогой, зачем? Я не хотела, просто проголодал. Ой, ну ничего, врач сказал, что тебе обязательно полегчает Да, ты только не переживай, мы будем рядышком с тобой И тебе полегчает обязательно Ага, -а, -а. а потом пойдем в лес и петь опять на лесу грибов Так, все, я проводила врача Он сказала, где-то у тебя через 15-30 минут станет лучше Хорошо, а ты уже не уносим теперь Эту, уже немножко лучше становиться. Да-да-да-да, мне становиться уже лучше. Я прям чувствую, как мне легче. еще быстро помогает. О, слушай, тебя на Да, Хе -хе -хе. ты становишься похожа на, на компота, а не на Да-да-да, -а -а. мне легче становится. Мне кажется, Илья совсем так. На работе вот бы кто-нибудь меня развеселил Ой, о, эти стаканчики такие тяжелые Все, по домой мороженое сейчас посижу отдохну как-то мои детишки поживают вообще не знаю ведь нам нам нам это что такое? Это что такое? Это что такое? ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой о Я же папа, я же Смелый, я же э, вообще я не испугался, вообще. Ну, конечно, конечно, мы все видели, как ты не испугался. Ничего я не испугался. И тема закрыта вообще. Да. Да-да-да, а кто-то нам обещал мороженое. За такие шуточки вообще-то я вообще могу ничего не дать. Ну, раз обещал, хорошо, я вам дам мороженое. Хорошо? Да-да-да. Сейчас пишу. На-на-на-на-на. Ой, как было страшно-то на самом деле. На самом деле я очень испугался. Друзья, никогда так не пугайте своих родителей. Мы же вас любим, а вы так издеваетесь над нами. Хорошо? Больше никогда не делайте так. Ладно, потудясь моротно. на на на на на на на на на на на на на маленькие. на спасибо, папа. на на Ой, ну и шалунишки вообще, вообще зачем они так сделали со мной, я не знаю. Жене бы все рассказать. Дорогой, любимая, привет. Привет. Итак, где мои детишки? Наши. Они мороженое едят. А зачем ты им дал? Я пообещал. Кому пообещал? А -а -а -а. А, а, привидению. А -а -а -а. <клёвок> <клёвок> приведению. Чего? Привидения не бывает? Бывает. Я сам видел. А -а -а. Ну ладно. Дал так дал. Но привидений не бывает. Запомни это. Я знаю. Ты, наверное, испугался? <клёвок> да чего ты взяла? Я ничего не испугался. Вообще. Вообще никого не боюсь. <клёвок> ты же всех боишься. Не боюсь ничего. Вообще. Мне работать надо. Ты что меня пугаешь вообще? А ты говоришь не боишься? Я не испугался, я просто резко повернулся, так и все. Ну ладно, ладно. Ну давай, давай, давай, заканчивай работу и домой. Хорошо. Как же они меня сегодня все напугали. Ладно. Отдохну маленько, домой пойду.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 Oh, oh, oh. Животное. С ними же нельзя. Ну а почему он такой клон, такой медведищей? Правда, да, медведище. Ну я не знаю. Ой, ой, ой, ой. Нет, мы не а кого мы тогда а мы заведем... вот это да. я вот еще на Ой, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, и сравнить винить, пожалуйста, проходите. Будьте так любят, проходите. Так, так, так, так, так, так, так. По кого же нам добро завести, детишки? Ну, может быть, подумайте хорошенько. Чтобы он мог делать много добра, чтобы он мог делать много-много-много всего поливать, чтобы он мог катать, чтобы он мог вешать белье на ребнке. И чтобы он мог это. Чтобы мы большие, чтобы было не страшно его с собой везде. Ну да, детишки? Да, я не против. Это должно быть большое животное. С большими-большими ушами, чтобы слышать команды. чемоданы. Вот так, вот так. Так, я, наверное, пойду грибы пособираю. Кто за мной? Я пойду. Я пойду, точно, можно? Пойдем, Коржик. Пошли. <смех> У -у -у, какой красивый гриб. Он, наверное, вкусный. Дети, он вкусный, как вы думаете? <смех> не знаю. Так, Коржик, ты да? да где там? Идешь, нет? Нет, я с мамой буду. Хорошо, от мамы далеко не уходите. Хорошо, в лесу можно легко потеряться. На -на -на -на -на -так -так. Прежде чем так да прежде чем я его попробую, да да да да да да да да да да да что же делать? Значит, он был плохой гриб. Мама, мама. Чем он там кричит? Мама, мама. Что, что случилось, дорогой? А меня, у меня все лицо чёрнуло. Я, я съел какой-то гриб непонятный, и он зачесался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Наверное, не красный с белыми точками? Он самый, да, такой он был. Ну, что плохой гриф. Мама, что без дела теперь? Дорогой, успокойся, успокойся. Ой, я взяла, я взяла таблетки. Сейчас посмотрю. Сейчас мы возьмем и поставим укол. И все будет хорошо. Правда, будет хорошо? Да, да, да, все будет хорошо. Сейчас, вон, в Так, так, так. Давай поищем. Давай, давай. Так, так, так. Ага, вс, давай, готовь. Поворачивайся. А это больно. Укол не больно. парик укусил, а в -а -а, лесу их много. О, мне что-то легче становится. О, что-то мне легче становится. Ой, правда, все хорошо. О, дети, у меня все прошло. Не забывайте в лес брать с собой лекарства, потому что, мало ли, Всем yeah, пока! Пока! Пока! Мы Чего я нашел карт Я иду наведку приготовлю. Я не пойду по лесам, по дворам, по всем таким. Не люблю я это дело. Я лучше возле плиты постою. Я не буду. Пишки раз помешать, я мешать и по бузай не буду. Я пожалуйста. Отказалась. Ну и ладно. Так, книжки, мы готовы? Мои котетки. Да, бабушка, мы готовы! Ну, так, мои дорогие котятки, мы с вами прошли водопад, скалы, дома. А теперь самое сложное испытание, ребятки. Мы должны где-то здесь недалеко, увидеть дракона, охраняющего. Что? Что, не слышишь? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Конечно, бывают, они охраняют сокровища. Между прочим, они очень страшные и очень-очень злые, поверьте мне. И я не боюсь их, Не по меня неправильно, но я никогда не боялся драконов. Папочка, ой, папочка. Что, мои котятки, обернись, папа. Я ничего не боюсь, что-то наборачиваться. Не надо оборачиваться, зачем? Ну, папа, обернись, какой мой еще страшный, это похоже дракон. Не может это... Кто-то лишь раскрашивает вас! вас. Ой, я, папа, Это мои мы, мы, мы, мы, мы просто но никого не видим, Никаких сокровищ! А что вы делаете на моей территории? Да, дракон! Что тебе, мелкий? Да, мы просто так! Искали Flipped. не было гостей. Заходите, конечно, я вам все сокровища покажу. Хорошо, мы сейчас пойдем. Баб, не бойся, он хороший. не боюсь, никому не боюсь. Ну что, пойдемте, мои дорогие друзья. Мой дом, где у меня сокровища. Давно у меня не было гостей. Хорошо, Итак, сейчас я расскажу своим детям, и они так и мы Их выпадет, их и исключат. Итак, дорогая, вы детей. Хорошо, Мюн. Сейчас они вообще обрадуются. Ух ты, Бонни. Ну где же они? Ну чего они куда у меня взяли? Непонятно, а? Ну где же они? Папа, папа, папа, папа, ты чего такая краситель? Так, а где компот? Где кровелька? я нашел карту за крови. Подойди! А ну. сейчас я, оттуда, я угу, угу. Вот так вот... И так смотришь, что... Сам, по дворам, по всем таким не люблю я это дело. Я лучше возле плиты постою. Я не буду трех не раз мешать и побуду. быстрей. Ой, какой же папа трусишка у нас. Ну ладно, чего, пойдемте, ребята. Мекки со своими родителями. У-у-у! мю мю Хорошо, сейчас я всем все покажу. Готовы, дети? Итак, берем один цвет. Давайте возьмем белый. Вот этот. Загружаем его вот сюда. Нет, подождите, не сюда. Давайте загрузим его. Куда-куда? Давайте сюда загрузим его. Хорошо? Итак, мы загрузили, теперь надо нажать. Угу. И да, дадим, да. И да, и да. Училась у нас! М -м -м, надо попробовать! <пись> ой, ой, надул! Манка! Надул! Дорогой, надул! Надул, кажись! Где ты? Где ты, дорогой? Я здесь! Где? Где? Я тебя не вижу! Я здесь, дорогая! Давай, Лафик! Ой, спасибо тебе, дорогая, что ты меня спасла. А то я потерялся. И сейчас ты нас в таком лесу шаров, так потеряться -то легко. Ну ладно, ну что, начнешь делать ракончик? А я не знаю, смогу ее. Ну ты постарайся. Ну хорошо, дети будут интересны. Хорошо, хорошо. Ну, начнем! Сначала сделаем дракону глаза, и лицо, и рот, и, нос, и ушки. Давайте, давай та та та Вот типа такого, да-да-да. Вот его рот, так-так, глаза жёлтые. Так, сделаем теперь тело. ребятки, вы только гляньте на это. Вот это дракон у меня получился. Вот это да. Смотрите, какое у него лицо. О, смотрите. Вот это да! Вот это он огромный. Моим детишкам точно понравится. Сейчас потом покажу. Мама, иди сюда! Иди сюда, говорю! Чего ты хотел? Иди сюда! Что такое? Ты смотри, какой он дракон дракона сделала! Уйди! Где дракон? А? Где? Да он огромный, ты вверх посмотри! Вот это да, дорогой! Какой он огромный! Да он на всю нашу квартиру! Да, я старался! Как ты думаешь, нашим детишкам понравится? А давай проедем, давай позовем! Давай! Дети, идите сюда! Коржик, карамелька, компот, идите сюда! У нас для вас подарок! Да-да-да, папа кое-что приготовил! Вот будет здорово! Ну что, детишки, вы пришли? Да, да Это будет интересно! Ха -ха -ха. Какая же у них будет реакция? а А вы посмотрите назад! Вот это да! Вот это! Это же дракон! А он настоящий, папа! Он настоящий! Нет, детишки, это из шариков! Вот это да! никогда не падал. Смешно. Ой, да я бы тоже так да. мог. Я бы, я тоже вообще так -то хотел быть рыцарем. И меня, меня не забудьте. Я вообще-то тоже рыцарь. Только рыцарша. Рыцарша. А -а -а. Итак, вот это бардак. Вы здесь утром конечно, да, да, да. Так дорогой, кто только надел? Ну я. Да, да, бабочка, чисто. Да, папочка, чисто. Ну вот, молодцы, Курик, Арамейка. Курик, а где <соединяющие>